Трям подписчикам и гостям. И от Джентли. И сегодня нам пришла вот такая вот коробочка. А знаете, что у них? А мы вот сейчас все узнаем. Смотри. Нефть. Это мороженое. Все с пометкой 18+. Это мороженое с алкоголем. Обухнем. Пожалуй. Так, какое мороженое мы будем первым открывать? Начнем... С безалкогольных или с алкогольных? Смотри, Energy Энергетик. Энергетический сорбет с секретным вкусом. Его оставим на потом. B52. С этого? Хорошо. Ложечка внутри. Зря ложки взяла. Сливки, ликер. Бейли с Куантро, кофейный ликер. 5%. Ух, напьемся. Ух, напьемся. Смотри, даже это. Ну, оно у нас не совсем в холодильнике было, поэтому... Но вообще это нормальная его консистенция. Потому что оно совсем не замерзает. Да. <смех> ну, почти как настоящий B-52 коктейль, только менее противный и без огня, потому что B-52 обычно поджигают и ты такой, э, это что, быстрая эпиляция? хочешь? Такое мы возьмем следующее секс на пляже, сангры, шум или пино Собственно говоря, пин колада. Пина процента 4%, 150 миллилитров. М -м -м, вспомнить бы, какая на вкус пино А вот тут прям очень похоже. Вот пино вот прям один в один. Как в контых. Прикольно. Вот прям да, оно. Интересно, к концу видео я напьюсь или этого для меня будет мало? Скорее всего, будет мало. Что следующее? Следующее у нас сангри. Ну, вы видите, что оно все еще замороженное. Несмотря на то, что у нас особо в холодильнике оно не стояло. Должна... Смотри! Как желе! Желе! Оп, М -м -м, Вообще огонь! Вот это прям... Она знаешь на что похоже? М -м, на бентвейн. Прям очень круто. Вот именно жрусь! Классно. Давай посмотрим, что тут. Красное вино, апельсин, яблоко с корицей, лимон. Вот поэтому он похож на блинтвейн, Потому что фактически то же самое, что и в блинтвейне. Срок годности, кстати, 6 месяцев. Это очень неплохо, потому что... Ну, как бы, блин, обычного мороженого там хренового срок годности вот. такое вот а тут в принципе, ну, полгода это все-таки все-таки алкогольное мороженое мы еще безалкогольное посмотрим сколько срок годности у него а, смотри, состав вино красное, полусладкая вода, сахар, сок апельсина корица молотая, гвоздика молотая яблоко, глюкоза а, мальтодоксрин, мальтодокстрин, пропустила букву Т, получилось некрасиво. А, сок лимона, стабилизаторы и эмульгаторы, монодеглицерин жирных кислот, камень рожкового дерева. Ну, в принципе, а опасности никакой нет, кстати. Позагораем. <смех> я знаю, из чего я буду делать тебе софит. <смех> Дальше. Секс на пляже или шум? Шум. Секс на пляже, надеюсь десерт. Шум. Это у нас виски, ванильный сироп, банан, лимонный сок, користь. Должно быть вкусно. А вот так выглядят, я не помню. Я, наверное, первые два не показывала, как они выглядят, но уже поезд ушел. Поэтому я вам просто буду показывать все, что осталось. Вау. Слушай, это тоже прикольно. Ну вот самое классное, это сангрия получается. Из... Ну, пока что из того, что мы попробовали. И шум. Надо быть не забыть об этом. Классно. Вот с виски прям хорошо. Сколько тут? пять процентов. Шотландский виски, ванильный сироп, банан, лимонный сок, корица. Мороженое для взрослых. Я взрослая. Состав. Молоко, сливки, сахар, виски шотландский, банан, стручки ванили, корица, глюкозный сироп, мальтедокстрин. В принципе, у них состав один и тот же, но от вкуса, как бы в зависимости от того, какой вкус, да, он меняется. Угу. И секс на пляже сейчас? Секс на пляже. Сорвет. Клюквенный сок, ликер персиковый, водка. Теперь я знаю, что такое секс на пляже, я никогда не пробовала. что я прихожу, его постоянно нет. Я такая можно голубую лагун тогда, Так, да? <связь> да, давайте состав почитаем сначала. А, ну, в принципе, вода, сахарный крупный сок, персик выпере, водка, глюкозный сироп. И, собственно говоря, все то же самое. Открываем. А внутри вот. А может меня угощали секса сексом на пляже? <связь> Но я не помню. Нет, меня с не угощали. Вкус прикольный. Надо будет коктейль после этого выпить. <связь> Такой. Похоже, знаешь, на что? А, вот мороженое пробовал, типа, знаешь, такое желе. Было бонпари с бананом. Вот это похоже на бонпари с бананом. Консистенция и по вкусу как-то, ну, отдаленно. Ну, прикольно. Окей, дальше у нас идут... О, ножки устали, ножки устали. Дальше у нас идут безалкогольное мороженое идет безалкогольное мороженое и одно энергетическое. Все. Сплетки закаются. Какое мы будем сейчас брать? Баблгам, нефть, энергетическое или сырное? Сырное. Сейчас мы возьмем сырное мороженое. Сырное, блин. Сейчас так в составе сыр. Сыр, лед. Состав, молоко, сливки, сахар, сыр, пармезан, сыр, чеддер, соль, поваренная, пищевая, регулятор кислотности. Ну, собственно говоря, все то же самое, что и в остальных. Только сыр. Только сыр, блин. Мороженое действительно алкогольное. Мне прям хорошо стало. Когда тебе на Новый конфеты дарят, он пахнет так же, понюхай. Хочешь, картоном пахнет? наверное, упаковка пахнет. Знаешь почему? Потому что холод замораживает запахи. Когда запахи нагреваются, знаешь чувствовать, давайте нагреем запахи. Давайте нагревать запахи. Бугать сыр. Знаешь, надо было картошку фри еще заказать. Я не могу это есть. Оно клевое. Ну и сладкое, соленое, сырное. Что? Просто взрыв мозга, разрыв шаблона, сырное мороженое. Алло! Алло, блин! Прикольно, прикольно, да. Да, да. Да, попробуй. Надо хорошенько обрезать ложку. Теперь давайте попробуем мороженое, которое называется нефть. Нефть. Давайте посмотрим, вдруг там в составе нефть. А, черный цвет придает пищевой уголь. Это мороженое для готов. Вот если вы гот, это ваше. Оно прикольное. Знаешь? Ну, целеная каламена очень сильно чувствуется. Как будто есть орель. Очень странное. Вот сыр вот это очень странное мороженое. Но вкусное. М -м -м. Теперь мы берем баблгам. Ну, Баблгам мне кажется, все пробовали. Кстати, тоже 6 месяцев срок годности. А, молоко, сливки, сах. Особо ничего не должно быть, но вот пахнет. Пахнет вкусно, пахнет с жвачкой, да. А вот этим вот орбитом детским. Ну, вот это прям, оно, знаешь, оно не химозное. Нет, он очень мягкий. Прям клевенько. Клевенько. приятненько. А, и последний не будешь, это энергетический напиток. Сейчас, энергетический напиток, что у нас? Вода, сахар, сироп, алюкозы, сок апельсина, сок винограда, сок лимона, киви, биологическая активная добавка к пище, таурин, не более 120 миллиграмм на 100 миллилитров. Кофеин натуральный, красители пищевые Е163, Е122, но ну, яхи, они везде почти есть. А, стабилизатор, ну короче, все то же самое. Прикольно. Оно подтаило у нас, ну, типа, оно должно быть немножко более замерзшим. Вот. И тоже по консистенции напоминает желе. Ммм, классно. Вау. Как будто я заморожена адреналином. С этими, с ягодками, которые... Вот по вкусу прям один в один. Круто. Угу. Очень круто прям. Секретный вкус. Адреналин красный. Вот прям сто процентов. Вот. Зуб даю. Да, угу. Нет, на торнадо не покажу. Точно адреналин. Угу. Мороженое прям, ну, реально, как бы, прям вкусное, прям хорошо, классно, классно сделали. И мне кажется, на Киевской, на Киевской тоже есть алкогольное мороженое. Вот я не знаю, вот это же фирма или нет, но вот я сейчас вот это ем. И, честно говоря, мне кажется, оно покуснее, чем там. Там оно в рожке. Но из рожка она течет, там все дела, руки. Я куртку обляпала, пока ела, руки. И такая, эээ, за что? Если бы там были такие стаканчики, было бы гораздо удобнее. То есть, ну, вот, реально, стаканчики, ложечка, там, разные классные вкусы. И алкогольное мороженое, и сырное, и нефть, и энергетическое, то есть. Ну, вот тут у нас сейчас было 9 вкусов. А мне кажется, что их гораздо больше. Но даже если их всего 9, ну, в чем я сомневаюсь, мне кажется, больше, то их стоит попробовать. И, по-моему, там даже весь объем побольше. Ну, в деле мне прям очень понравилось. Прям хорошие, прям да-да. А это пауза короче, пока длится карантин мы вообще по вечерам приходите на Twitch. приходите на Twitch и смотрите на твиче как мы стримим World of Warcraft Classic. а то у нас постоянно сравненно 9 людей вот, да так что приходите, смотрите, будем общаться. Посылку мне вот эту доставил курьер. Договорилась об этом сзади. И как бы удобный способ оплаты. Удобная доставка. Так что можете это мороженое есть, не выходя из дома. Хоть каждый день. Главное, чтобы денег столько было. А можно есть просто по банке в день. Тоже классно. Ну все, собственно говоря, да. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.